Очищение кишечника сырыми овощами Очищение кишечника в домашних условиях Если хотите узнать, как чистить кишечник свежими овощами в домашних условиях, оставайтесь со мной. Здравствуйте, я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Васютич. Сырые овощи – это кладезь клетчатки. Кто-то даже сказал, что это зубная щетка для кишок. А еще сырые овощи дают организму большое количество витаминов, что хорошо отражается на состоянии кожи. Волосы и ногтей. Правда, постоянно питаться только сырыми овощами и больше ничем другим все-таки не стоит, потому что слишком большое количество клетчатки будет раздражать кишечник, а это не пойдет ему на пользу. Все хорошо в меру. Для проведения чистки кишечника лучше всего подойдут такие овощи, как морковь, белокочанная капуста, китайская капуста, цветная капуста, зеленый салат, Редька черная или маргелланская, редис красный или белый, брюква, репа, болгарский перец, кабачки, цукини, огурцы, яблоки, кроп, петрушка и кинза. Купите 2 килограмма любых овощей из этого списка. Из них вы будете делать салаты. Для заправки вам понадобится соль и немного растительного масла солнечного, оливкового, рапсового, кукурузного. Заправлять салат сметаной или майонезом нельзя. Такая очистка займет один день. Во время чистки надо есть только салат из сырых овощей и ничего другого, включая хлеб. Если хотите пить, пейте не крепкий чай, минералку или сок. Итак, приготовьте большую миску овощного салата из любых овощей, перечисленных в этом списке. Заправьте его небольшим количеством растительного масла и слегка подсолите. Уксус не добавляйте, он возбуждает это пить и вызывает жажду. Ну а если вы твердо знаете, что не сорветесь, то можно добавить немного яблочного уксуса или соевого соуса. Можете слегка приправить салат, добавив туда хмели-сунели, карри и чеснок. Но также не перестарайтесь, так как пряности усиливают аппетит. Храните салат в холодильнике и берите себе небольшую порцию каждые два часа. Не делайте больших перерывов между приемами пищи, чтобы сильно не проголодаться. Для разнообразия можете приготовить не один, а несколько салатов. Например, такие салаты, как китайская капуста, болгарский перец и кинза. Другой салат белокочанная капуста, морковь и чеснок. Или черная редька, морковь и немного яблока. Или же цветная капуста в сыром виде, морков и укроп. И так далее, фантазируйте. Главное, чтобы салаты были вам по вкусу. Тогда вы их будете есть с удовольствием. Зелень, укроп, петрушка, кинза содержит большое количество клетчатки. Некоторые даже любят жевать одну только зелень, без ничего. И правильно, это очень полезно для кишечника. Так что приправляйте свои салаты травками на здоровье. Салаты можно брать с собой на работу. Такую чистку можно проводить раз в месяц. А вообще каждый день съедайте хорошую порцию салата из сырых овощей. Благодаря такой ежедневной уборке, ваш кишечник будет прекрасно работать и в нем не будут задерживаться отходы. Как вы уже поняли, чистка толстого кишечника – это полезная вещь. Она дает нам массу преимуществ для сохранения красоты и здоровья. К сожалению, не всем можно ее проводить. В частности, она не рекомендуется людям с серьезными хроническими заболеваниями. На этом все. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Оставляйте свои комментарии. И, конечно же, обязательно подпишитесь на канал, чтобы получать новые видео первыми. И будьте здоровы! С вами была Любовь Васютич.